Капитан, я артист-музыкант! Прекрасно! Я на свой проход опоздал! Напрасно! Я готов с ума зайти! Напрасно! Вы смогли бы меня завести? Прекрасно! Ой-ой-ой! Здесь вам палуба, а не танц-класс. Я здесь не потерплю беспорядка. Замолчать заявляю я, На тебя у право найду! К ремонту аврал объявил. Прекрасно. А экипаж говорит, нету сил. Напрасно. Мой выступает сейчас матросский час! THE <laughs> END